А Рона пришла сегодня на балкон. Утром рано. Ох, блядь. Краски Египта утром. Это вид на залив, в котором находится наш отель. Прекрасный э, а, залив. Здесь стихают все волны, ветры, тишина. горы, здесь яхты а это новый квартал очень престижный со всей инфраструктурой возможно это торговля, услуги брикмахерские салоны спа различные с бассейнами вот такой вот район жил очень престижный вдоль моря набережная а это вот начало этого района Красота какая. Городская среда. Прогулочная зона. Для, для жителей этого микрорайона. Для жителей соседних и отелей. Все покрытым мрамором. Открыто э, к морю с такой э, беседкой чудесной, как панадса. Площадь обширная а в центре канал В котором включаются фонтаны сейчас фонтаны молчат но здесь ночью вот на рождество были огни фонтаны все это венчается куполами арки пятны. и афилада вот такая Открытая погручная. Ой, какая красивая территория. Это все Макади. Даже не хочется уходить отсюда. Такая здесь красота. Как в дворце Султана. Сахал Хашеш. Дворцы. На берегу У Красного моря. Просто для прогулок. Такие скамьи С резьбой. Интересная рыба Интересная Кипецкий кот отдыхает лицом к морю. Это же улица на пустынном утренном бляже. Глазки кашмурил.